Как выбрать наставников в сетевом маркетинге? Как интересно наблюдать за тем, как мы вообще в сетевой маркетинг попадаем. Человек получает предложение от знакомого, как правило, от того, с кем как-то общался, либо ему доверяя, на доверие входит в маркетинг, либо он попадает навстречу к очень горячему, импульсивно рассказывающему про деловые возможности дистрибьютора, ну и вступает. И очень часто мы верим презентации, а у человека единственный навык – это хорошо создавать первое впечатление. Меня зовут Зайцев Алексей, и сегодня мы поговорим о том, как выбирать наставника, как в спонсорской линии правильно взаимодействовать, ну и, собственно говоря, сделать так, чтобы это привело к пассивному доходу. Что хочу сказать? что за 20 лет деятельности в сетевом маркетинге я вырастил нужное количество лидеров и продолжаю выращивать новые ветки, чтобы быть в форме. И очень важно быть для человека наставником, потому что в нашей структуре принято. Стать таким человеком, который интересен для команды в длинную дистанцию. Многие сетевики попадают в шумные компании, да, которые на слуху, яркие, броские, где яркая презентация такая импульсивная. И у людей основная задача это эмоции, эмоции выдавать значит, рисовать человеку перспективы. И очень часто люди дорисовывают себе какие-то перспективы, потом разочаровываются в этом бизнесе, уходят. И многие люди не понимают, что яркая презентация почти всегда ведет к тому, что люди разочаровываются. Потому что мы производим на людей впечатление не такое, кем являемся. То есть, не соответствие того, что человек увидел на первой встрече и в совместной деятельности. Так вот, когда вы активно работаете в в маркетинге, когда вы активно проводите встречи, постарайтесь э, научиться быть для людей интересным в долгую. То есть, чтобы человек получал соответствие на презентации и вас в деле. Это же важно, потому что разочарование стоит достаточно дорого. Разочарование стоит потери активного человека, который получил опыт. Для меня лично, как для наставника, лидер, который поработал со мной 3 месяца, год или два, через год или два становится ценнее, потому что его сети больше. И получается, что моя задача не выжимать людей, которые нам на короткую дистанцию пришли, да, активно поработали, сделали план, объем и потом рассосались по другим компаниям. Мне вообще-то не интересно, я не собираюсь готовить лидеров для других компаний, я надеюсь, вы тоже. Поэтому выбор человека, с кем мы будем двигаться на длинную дистанцию, это почти первичное, мы же уделяем этому времени меньше, чем выбору, там, я не знаю, кольца или э, холодильника, мебели, то есть мы уделяем короткое время выбору человека, с кем нам придется взаимодействовать несколько лет. А мы можем клюнуть на такую э, ошибку – давай зарабатывать или давай заработаем. И многие люди попадают в все маркетинг, думая, что сейчас они тут заработают денег, какой-то куш снимут, пойдут его вложат там, не знаю, в недвижимость или в акции, или там, в валюту или во что-то еще, и, и доход будет сам по себе расти, они будут жить на пассивный доход. Они верят в эту чушь. Я хочу сказать, что там дай вам 10 миллионов, и вы их профукаете через год. Правильно их вложить еще наука, потому что большинство людей профукают, а когда дохода уже нет. Смысл деятельности в сетевом маркетинге – это создать источник дохода, который будет вас кормить. То есть, вы, например, купили квартиру, вам приносит квартира доход 30-50 тысяч рублей в месяц. Ежемесячный доход, он вам капает. А, вот это называется пассивный доход. Вот в тем маркетинге нужно создать точно такой же доход, который будет такой же стабильный, как доход от сдаваемой квартиры. Большинство людей а, попадают на импульсивные презентации и видят этот бизнес как ага, я сейчас ну вот куплю там я не знаю партию чего-то, быстро это продастся, я заработаю с этого куш, и вот будет мне счастье там ресторан открою, а, салон красоты, но кто о чем мечтает? Вот суперценность это пассивный доход, суперценность. Поэтому наша ключевая задача сделать так, чтобы мы вырастили сильных людей, похожих на себя. На кого мы будем похожи? На наставника. Разумеется, если мы будем похожи на человека, который нас пригласил в этот бизнес, то есть человек, который выстраивает короткие отношения, манипулирует, работает во временных компаниях, потом их меняет там каждые два года. Ну, как бы, какие люди у нас в команде будут? Если в наших ценностях, в нашей команде там, есть каждые два года менять сетевую компанию. Ну, что это за лидеры? Это саранча. Взял, налетел на какой-то там территорию, ободрал ее, полетел на следующую территорию. Ну, то есть, сорончается, что же не совсем вариант работы в маркетинге. Поэтому выбор наставника, да, это вообще ну, чуть ли не первично. Поэтому нужно быть для человека суперценностью в длинную дистанцию. Итак, качества, которые нужны, это, первое, разработанная презентация, при котором то, что вы предлагаете, соответствует э, постоянной деятельности человека в, ну, в длинную, да, то есть на несколько лет вперед. Второе, продукт соответствует презентации и лучше даже если он ее превосходит чем презентация потому что очень часто оды о продукте ну немножко выше чем продуктовое качество Я это тоже часто вижу в млм следующий момент это система обучения да, то есть если наша система обучения настроена на то чтобы накачать людей да то люди накачиваются да, горящие глаза чем ярче горят тем они быстрее выгорают знаете как вот вспышка спички там или порох, да, то есть погорело и быстренько потухло, ну в отличие от там от тления чего-нибудь и постоянное тепло, поэтому в нашем бизнесе, когда мы выбираем наставника в своей спонсорской линии, в своей вертикали, мы должны выбрать человека, который поможет нам настроить работу в длинную, поможет нам правильно отточить свою презентацию, поставить цепочку мероприятий в городе, научить нас проводить встречи с разными людьми, потому что вы, как наставник, должны быть интересны для своей команды, чтобы команда к вам приглашала людей на встречу. Потому что э, люди в команду попадают разные, а вы должны быть э, наставником, который помогает провести качественную презентацию, не только завести человека, но и сделать так, чтобы всей команде было интересно с вами взаимодействовать. Выбор наставника – это а, выбор партнера по жизни, как тренера. Да? И он должен быть а, не на короткую дистанцию, он должен быть на длинную дистанцию. Я об этом повторялся и буду повторять. Сетевой маркетинг – это не спринт, это а, очень длинная марафонная дистанция. Когда мы на несколько лет заряжаем себя, и за эти несколько лет находим нужное количество людей и их выращиваем. Поэтому, конечно, компания тоже имеет значение, да, то есть, если это компания, которая ориентирована на короткое время, то как бы вы там ни выстраивались, ценность она представляет только пока она новая. А потом компания постареет за 2-3 года, и с нее нужно будет куда-то бежать. Поэтому а, тут тоже нужно этому уделить внимание. Я лично там, уделил этому несколько месяцев, чтобы выбрать себе и достойный маркетинг. И достойную команду наставников И продукт, который подходит э, рынку да И мне и Поэтому я стал клиентом Вник и как бы выстроил организацию Так вот Когда мы выбираем себе наставника Нужно выбрать себе человека, на которого Я хочу быть похожим Поэтому умение соответствовать Второе Навыки проведения э, Встреч, презентации С разными людьми быть интересным для, а, и ценным вкладом для своей команды. В Следующий момент. А, уметь выстраивать коллаборации с людьми из других популярных сфер, типа блогеров. А, уметь а, выстраивать сети в других городах и странах. Это тоже навык. И поэтому, если у вас есть такая физическая возможность, или вы находитесь в поиске, то, безусловно, учитывайте то, что сегодня я вам рассказал. И если вам будет интересно общение со мной, то мои контакты будут под видео. А вообще, я считаю, самым важным, это то, к кому приходят ваши люди. Бывает так, что человек, кстати, вот не очень хорошая кафешка, где плохо готовят, медленно обслуживают, дорого стоит, грязно, да, и эта кафешка начинает активно давать рекламу. Народ туда заходит один раз, и все. И очень часто новичок Думает, где взять людей, как создать себе трафик, рекламу. Но подумайте о содержании, о том, кем вы являетесь для этих людей. Потому что, если они пришли к вам, вы провели им презентацию, она такая же, как эта кафешка, то люди от вас уйдут. Понимаете? Самое важное – это развивать себя как личность. И уже чуть позже этот трафик. С вами был Зайцев Алексей, до следующего ролика.